Всем привет! Дмитрий Шепелев опубликовал видео, на котором его сын Платон играет на гитаре. Мальчик уже делает большие успехи в творчестве, которое папа только поощряет. Дмитрий Шепелев крайне редко публикует фото и видео с восьмилетним сыном Платоном. и все же телеведущий решил сделать исключение, похваставшись творческими успехами сына. Ролик был снят в музыкальном магазине, куда Платон приходит, чтобы улучшить навыки игры на гитаре. Чтобы вы понимали, где мы с сыном пропадаем после школы, была у нас одна история. Однажды я купил Платону дорогую ракетку. Когда он получил ее на день рождения, перестал играть в теннис. С гитарой я повторять такую ошибку не хочу. Она еще дороже. Поделился телеведущий. Платон растет очень творческим ребенком. Вот только Дмитрий Шепелев не пытается сделать из него звезду. Наоборот. Телеведущий уверен, что мальчику не стоит мелькать на страницах газет в столь юном возрасте. Именно поэтому он до сих пор скрывает от журналистов лицо наследника. Сейчас воспитанием Платона занимается не только Шепелев, но и его супруга Екатерина Тулупова. Вместе влюбленные также растят общего сына и дочь Тулуповой от предыдущих отношений.